Всем привет! Вы на канале NB Фитнес и с вами я, Болт Наталья. Продолжаем снимать рубрику «Проблемные зоны» и сегодня прорабатываем внутреннюю поверхность бедра. Первое упражнение. Ставим ноги как можно шире, разводим стопы в стороны, делаем плие, подъем, снова вниз, подъем вверх, еще вниз, вверх, вниз, еще восемь. соединение ног прыжком. Вниз, вверх. Хорошо. Расслабили ноги в одну, в другую сторону. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх выдох, и еще раз вдох, потянулись вверх выдох, разберем ноги в одну, в другую сторону и еще один подход ставим ноги как можно шире и широкое плее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 выдох, и еще раз вдох, потянулись вверх выдох, разбери ноги в одну, в другую сторону в следующем упражнении снова ставим ноги как можно шире, пятки вперед стопы в стороны, и снова делаем плие 16 раз внизу и пружиним, работая с тобой. Раз. Два. Шестнадцать раз. Хорошо. Подъем. Собираем ноги вместе. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. Еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. И размяли ноги в одну, в другую сторону Делаем глубокий вдох Потянулись вверх, на выдох Расслабились, размяли ноги в одну, в другую сторону И еще отход Снова ставим ноги как можно шире Пятки вперед, стопы в стороны И снова делаем плие 16 раз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 вместе со мною сначала 16 раз на одну затем 16 на другую и Остаемся на одной ноге, удерживаем раз, держим два, три, четыре, четыре, три, два, и пружина, восемь, семь. Остаемся внизу и переезжаем, разворачивая стопу одной ноги, вторую, еще одну, вторую, еще на пятку одну, вторую, еще одну, вторую, остаемся по центру, делаем вдох собираем ноги ближе, потянулись вверх выдох, и еще раз вдох, потянулись вверх выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону, и делаем еще один подход, ноги широко и 16 раз налево Дальёмся внизу, удерживаем. И пружина. Остались внизу и переезжаем, разворачивая стопу одной, стопу в другую. Одной ноги, второй. Одной, второй. Одной, второй. Делаем вдох, собираем ноги, потянулись вверх, выдох. И еще раз. Вдох, потянулись вверх, выдох. размяли ноги в одну, в другую сторону. И еще раз. Вдох, потянулись вверх, выдох. Для следующего упражнения опускаемся на бок, локоть в упор, вторая рука на колено согнутая. И прямую ногу поднимаем пяткой, выворот наверх. 16 раз. По три, раз, два, три, опустили, снова раз, два, три, опустили, еще И снова Отлично, чередуем нага, подъем таза вверх Нага, таз вверх Еще четыре Остались сверху и пружиним только ногой Пятка выворотна. Задержали. Опускаемся вниз. Расслабили ногу. И еще в один подход. Все сначала. На выдох. Три. Раз. Два. Три. Опустили. Снова. Раз. Два. Три. Опустили. Еще. И снова. Отлично. Чередуем. Нага. Подъем таза вверх. нога, таз вверх. Еще четыре. Остались вверху и пружиним только ногой. Пятка выворотна. Задержали. Опускаем ногу. И разворот на второй бок. Все с другой ноги. И 16 раз. Хорошо. По три раза. Раз, два три, на весу, раз, два, три, с каждым разом поднимаем выше, вверх, еще и последний, чередуем с тазом, нага, подъем таза вверх, нага, еще четыре, оставили ногу вверху и пружина, Держали. Опускаем таз, опускаем ногу. И еще один подход. Все сначала. 16. Хорошо. По три раза. Раз, два, три. На весу. Раз, два,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 Задержали ногу, опускаем таз, складываем ноги перед собой, собираем стопы вместе, колени пытаемся положить на пол. Сделаем вдох, на выдох, наклон вниз, с прямой спиной тянем стопы к себе и снова потянули стопы на себя, колени положили в стороны, сделали глубокий вдох и на выдох, наклон вниз. Хорошо, на сегодня занятие окончено, всем спасибо, кто был со мной. подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы видеть новые видео, всем пока!